В этом видео я вам хочу показать, как я оформила разрез. Разрез можно выполнять по прямой, и тогда, если мы будем его оформлять планочкой, здесь получится неприятный уголок. Планочка будет оттопыриваться и делать грубым место соединения. Чтобы этого избежать, я выполнила каплевидный разрез, закругленный. Теперь сюда идеально впишется планочка, и в результате нашей работы получилась идеально ровная планочка. Нигде не морщит, нигде не собирается, нигде не оттопыривается. Просто плоская полоска. Причем идеально ровная, нигде не тянет и не жмет. В уроке я показываю небольшую хитрость, как сделать перерасчет планок, чтобы не надо было делать специальную петельную пробу. Мелочь, а время экономится. И еще маленький нюанс. Еще одна хитрость на хитрости, как сделать еще более плоскую верхушку у разреза. Это не капля, каплевидный разрез был бы вот такой, но у нас не горловина и никогда полы не будут лежать в такой форме. Они будут тянуться вниз, поэтому смысла нет делать каплю. Можно сделать арку, главное, чтобы она идеально лежала. Лежало. то я имею в виду, говоря об оттопыренность. Представьте, что я не стала делать закругление. У меня в процессе вязания планочка оттопырилась бы вот таким вот образом. Грубо. Кому-то все равно. Кому-то вообще все равно, что носите, как, как это будет выглядеть. А для некоторых это имеет очень важное значение, потому что сразу неряшливый, неаккуратный вид. Здесь ровно, аккуратно, без малейшей деформации. Мне очень нравится. Не пропустите следующее видео. В нем я вам покажу, какой я узор связала на основе вертикальных полос.